При параллельном соединении проводников сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил тока в отдельных участках цепи, а напряжение одно и то же. Использую закон Ома для участка цепи, Выразим значение силы тока на каждом участке через напряжение и сопротивление. Подставим значение сил токов и сократив одинаковые числители, получим формулу для вычисления общего сопротивления параллельно соединенных проводников.